Всем привет! Доброе утро дня вечер или ночью, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел И. Эйфисерк! Всем привет! Елки-палки, а с какого перепуга мы были вообще на мотоциклах? Чем мы тут забыли? А, ну как всегда, да. Это гоночка, в которой чекпоинты сзади. Все, мы сейчас по всей этой хрени будем собираться, да? да. М -м -м, какая захватывающая гонка. Привет. Ёпта! Чего? Ох, ё! Мы по воздуху <говорит> Не, Не-не-не-не-не-не! Камеру поверти! Нет! Куда? Сука, троллинг! Чего? А я как-то... А Здорово! А потому что она только с одной стороны стоит, она невидимая, если а, так вон, я смотрю какие-то оранжевые штуки, я думаю, может быть, это лежачий полицейский. Нет, <смех> это не Йо, тут красный был. Ты как ее объехал, скажи мне, пожалуйста. О, я сзади смотрю, какая-то дичь. Да Ладно. как так получилось? Нет! Тут сука! Меня заносит. Тут, ну, тут сне... же лёд. Снежочный снежок. Так, Господи, вот тут как опять как лежачий. Кашмара. Ох, нифига, какие штуки тут показываются, так, когда ну, я нему еду. И как мне вот определить, где эта хрень находится? Не знаю, я по Методом... лежачим смотрел. Методом Быка. тыка, О, господи. Что-то мне видно. Я надеюсь, там больше троллинга не будет. Вот я очень на это надеюсь. Так, -о -о. мины. Так, да я вижу, что мины. Штука. Я сейчас взорвусь на мины. Ю мою! Кажется, кто-то мне там разминировал путь. А это что за? Да? Бомбёжка. Ты мне разминировал путь? Нет! Это бомбешка! Ой, кошмар какой. Короче. Это пипецная бомбежка. Тут, где нету этого трамплина, там есть ускоритель. Где нет ускорителя, да. там есть трамплин. Ой, ну ты же вроде все разминировал. Да. Нет! Я прочистил путь. Он опять И тут... Тачечка! Ой, господи, офицер Подожди, а чё это не моя тачка, кстати? Я только сейчас заметил. Нет, нет, нет, нет, только не сюда. Пенде. Только не в бомбу. Ох. Тут, слушай, просто... как я умудрился просто? Это все едрить коломодрить чё пода Все, я, я понял, я застрял. Окей, хорошо. Надо разгоном, походу. Да, причем большой разгон. А тут нигде ускорителя нету? Вот yeah. мне это интересно. Ну ладно, тогда поехали. Молимся всем богам. О. О, -о. О Наконец-то Шатеро. Ты проехал, да? а я не смог. Как а -а -а. ты такое? Блин, смысл. Да. Грёбаная фигня. Ясно, хорошо. Да Так, третий раз. ⁇ Ёпта! Да ты проедешь сегодня или нет? Понял. Там сложно, походу, будет. О, господи. Да, спасибо, Кэп. Вагончик. Я даже в вагончик заехать не могу. Пада. О, Подожди, а тут дорожка, есть что другое? дороженька. Ну-ка. О, а ля. А как ты там пролетел? А вот так я там и пролетел. Фигасе. А тут что-то невидимое и... Что... Что а? это такое? Как ты пролетел? Там в смысле нету ничего? А, -а, а Тут нужно угадать, в каком проходе что-то есть, а в каком нет. Да. Стой. Фига. Стой. Поехали Так, Фига. тут уже что-то есть Тут тоже что-то есть Тогда в следующую давай Вон оно что Вон оно что, да оба прикинь Выбери свой путь Прикольно Так, ты ту выбрал, дальнюю Она правильная, да? Да Окей Ёпта Что такое? Куда лететь-то? И... Да. Я прикола Подожди. не понял. Подожди, где чекпоинт? Он а, он снизу. Он прям под... под на. В трубу надо. Что? Подожди, а как мне остаться? А, вот он чекпоинт, я. Чё, Короче, блин! Надо! Там какая-то дикая хрень! Надо спуститься в трубу, Она будет твоей направляющей к чекпоинту. Не угадаешь трубу. с трубой, пошел в жопу, как да. говорится. Есть я. Нет, нет. Вот в то О, я взял, и... я взял, я взял, я взял чекпоинт. Прикол, а я не взял. Посмотри, где я стою вообще. Да, кстати, мог видеть. Елки. А... Тебя те телепортнуло? Фифисерк, я тебе да. хочу сказать, это будет самым быстрым скилл тестом. Я уже на финише. И тут написано, Охигеть. что Андрей Лох. О чем мне машина до сих пор мигает, я вот не пойму. Может быть ты вот эту штуку как-то и сделал? не Я, короче, тут пятаки на воздухе оставляю. О, здравствуйте. Так я его вообще не задел, нужно вообще в другое место. Здравствуйте. На него. Ты где там, чего застрял-то? Поехали. Надо жопу ехать, понял. А, не, не обязательно жопой. Только я чувствую, там троллинг будет жесткий какой. Да, Андрей у нас точно лох. <толк> <сOR> <сOR> <сOR> <сOR> да, неплохо так. Оп.